Продолжим. Аффирмация. Когда наша сознательная история накладывает на асфальт нашего подсознания, который уже забит, он уже за, за, зафиксировался в том, что это невозможно, это не для тебя, ты так не будешь жить, это плохо, это нельзя, деды твои так не жили, родители твои так не жили, тебе так не положено. И поэтому они не работают. И поэтому так быстро кончается наша воля, когда мы начинаем, начинаем, начинаем аффирмации, говорим, говорим, потом оглядываемся, нет результата. Я люблю напоминать про книгу. Карлосон есть мы выросли на этом мультфильме, но есть книга, и книга нереально вообще великолепная по сравнению с мультфильмом. Я помню, я хохотала, я когда ее читал, я так хохотала. Вот. Я над мультфильмом никогда не испытывала таких эмоций. И там был такой момент, когда рассказывается, как Карлосон однажды прилетел к малышу и ушел, нашел у него персик. Естественно, сразу же этот персик съел, как мироупитанный мужчина и обнаружил гигантскую такую косточку персиковую. Она ему очень понравилась, и он решил, что эта косточка не должна пропасть. Поэтому он оглянулся, обнаружил мамин цветок, вытряхнул цветок из горшка, вышвырнул его и в этот горшок позасунул эту персиковую косточку. И когда малыш бежал и говорил Карлосон, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, он говорил, я буду растить персиковое дерево. Малыш, когда оно вырастет, там будет много персиков и ты сможешь попробовать и узнать, какие это были вкусные персики. Ну и как бы все хорошо. Начало, в принципе, немного деструктивная, деструктивное, но все равно неплохое, если не учитывать тот момент, что Карлсон после этого каждый день, прилетает к малышу, первым делом подходил к горшку, засовывал туда свою пухленькую ручку, доставал косточку и проверял, выросло ли нет дерева. После этого он засовывал обратно и говорил, не выросло еще. Так он делал некоторое время, не очень продолжительное. В очередной день, там пятый или шестой, он достает косточку, смотрит и говорит, все, дерево нет, ничего не получилось, все, процесс, короче, завален. Понятно, что это абсурд, и никогда нельзя трогать эту косточку, ее нужно прорасти, ей нужно вырасти, и так далее. До дерева есть определенный срок, есть биологические циклы, есть циклы нашего развития, есть циклы жизненные циклы любой компании, любой организации, которые просто необходимо учитывать. Но вот это желание каждый день смотреть, ну что, уже выросло дерево, а дерево уже выросло, а успех уже пришел, а у меня уже все получилось, а уже аффирмация заработала? Нет, не заработала. Потому что пока аффирмация является, знаете, такой внешней заплаткой на ваш жизнь, когда вы почему себя убеждаете в том, что вы успешный, или что вы сильный, или что вы красивый, или что у вас все легко, потому что в жизни вы имеете полную противоположность. И получается, что имея, у меня на самом деле все трудно, но я хочу верить, что у меня все легко. И пока... Это не станет частью нашей жизни, пока эта мысль не войдет в подсознание и не распакуется там, что у меня все легко. Она не будет работать. И то есть мы фактически просто наговариваем, наговариваем, наговариваем, не видим результата, как Карлсон не видит дерево, и выбрасываем эту косточку. Это первая причина. Но ведь столько книг написано, и столько людей, у которых аффирмация сработала. Что-то тут не то. Здесь все то. Проблема в том, что люди, у которых аффирмация сработала, это люди, которые себе позволили успех, они считают нормой своей жизни, что у них будет успех, они считают, что успех – это окей, они этого заслуживают, это естественная часть. И они просто корректируют, какой именно успех они сегодня получают. Успех в доходе, успех в отношениях, успех в спорте, успех в здоровье, успех в событийный какой-то. Они накладывают это на внутреннее позволение. А большинство людей аффирмацию накладывает на внутренний запрет. Мы не позволяем себе быстро, мы не позволяем себе легко. Если это случилось, то мы сразу ищем подвох, мы сразу вспоминаем, что бесплатный сыр только в мыши. Ловки, что мир ограничен, что всего мало. И вы знаете, я помню момент, я думаю, что многие из вас помнят этот момент, когда мы пили воду из-под крана, из колонки. Да, да, Можно было нажать колонку, там и вот так вот удобно попить. И я помню момент, в том моменте, когда мой папа говорил, а вот представляешь, скоро воду будут продавать в бутылках. И я помню, как мне было это дико, это было нелепо, в смысле в бутылках, в смысле какой дурак пойдет покупать воду в бутылках, если можно открыть кран и просто попить. Ну да, кстати, у кран вот в раковине не очень, там вода какая-то такая невкусная, а вот кран в ванной и вообще великолепная вода, мы пили ее не кипяченую и она была прекрасная. И вот мы сейчас живем в норме жизни, когда мы даже воду из бутылок стараемся, э, купленную в бутылках воду стараемся кипятить, потому что, а кто ее знает, вдруг ее тоже налили из ближайшей колонки или из крана, так тоже бывает. И вот сейчас мысль о том, что, смотрите, нет, ничего быстро и легко не бывает. Кое-что бывает, оно было, но мы постепенно своей вот этой вот реальностью сжимаем эту историю. Например, мы сейчас имеем возможность дышать, да, полный Да Хотим и дышим, да, сколько хотим, столько и дышим. И это то, что, чего много. Еще много, вот как ни, как ни странно, несмотря на Пашин прогноз погоды, голубого неба у нас в окне, да. много прекрасных зеленых листьев, и это само собой, но... Нетрудно представить, особенно вот в свете текущих событий, что мы легко можем оказаться без свободного доступа к кислороду, и мы будем покупать кислород баллонами и находиться в режиме кислородного голодания. Нелегко, нетрудно, не кстати, нетрудно представить страшный сон, что мы можем не увидеть зеленых листьев, или наши дети, или внуки могут их не увидеть, и не увидеть голубого неба. Нас, пусть, будет, пусть будет это стерто-стерто.